Если вы слушаете с верой, если вы слушаете, впитываете, то у вас появляется сила, ну я все, я пошел бегать, прыгать, зарядку делать, потому что у вас появилось вот это вот более высокое восприятие жизни, более высокие поставленные цели. Еще более высокие поставленные цели, они связаны уже с развитием человека. Человек ставит перед собой цели, чтобы он в обществе был уважаемым, чтобы он не ходил оплеванным, чтобы у него, допустим, была успешная работа, успешные отношения, чтобы он был успешным человеком в целом жизни. Это более высок, высокие цели. И эти более высокие цели также ставятся, когда ты вдохновлен этим. Нужно контактировать с теми людьми, которые достигли успеха, которые активны социально, они действуют в каком-то в этом ключе. Я сейчас таких людей вижу на самолетах. Я летаю много. И они такие вдохновлены. Они кучками ходят такие, деловые, что-то между собой разговаривают. Они смотрят на тебя и думают, ты такой же деловой или нет. если ты не деловой, значит ты не их кучка. Вот, ну то есть они такие, ну нормально, это нормально, то есть они вдохновлены своим, они там вместе с папочками ходят, да. им надо развиваться, у них как социальная активность, им постоянно телефон там туда-сюда, им нравится такая жизнь. Это значит, что это люди вот этим вдохновлены. Они считают, что их предназначение заключается в том, чтобы достигнуть социального успеха, иметь статус в обществе серьезный, развиваться, это хорошо или плохо? Хорошо. Это у них такая цель в жизни. Но это последнее, все, дальше нет ничего. Или есть выше цели? Есть. Следующая категория людей. Это люди, которые э, ставят еще более высокие цели. Они, их цели, они связаны с нужно жить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. То есть это их цели уже идут в другой аспект жизни, это нравственный аспект жизни. Когда человек хочет жить честно, правильно, ему он счастье испытывает от такой жизни, он видел таких людей, вдохновлен такими людьми, которые... Открыли ему глаза на то, что вот настоящая жизнь ⁇ это когда ты верно ведешь себя со своей женой, не бросаешь ее, когда ты друзей не предаешь, когда ты честно бизнес свой ведешь, когда ты способен даже в атмосфере обмана вести себя правильно, достойно, не поддаваться на вот, вот это вот сердце, чтобы не булькало вот эти испражнения корысти, злобы по отношению к людям, неприязни и так далее. Ну, то есть это более высокий аспект развития Личности. Веды говорят, человеком, человек становится, начиная с этого. Ну, то есть животные тоже, они могут быть крутыми. Знаете, я когда в Индию приезжал, там есть разные обезьяны. Есть такие самцы, знаете, они такие, Ничего это, типа. Такие, как бы, очень крутые. Круто выглядит. Я думал, о, наши ребята. <свист> <свист> Я таких где-то видел уже. <свист> но это просто понты, ну, как бы как вам объяснить. <свист> это нормально. У животных это тоже есть, но это не значит, что это они социально развиты. Да, они социально развиты в обществе обезьян. Им-то они по-своему там, у них как бы это проявляется, у людей по-своему. Но если мы говорим о уже человеческой форме жизни, о разумной жизни, то быть крутым недостаточно для того, чтобы быть человеком. Для этого нужно еще понять, что нужно еще сердце честное иметь. Совесть нужно иметь в жизни. Бессовестная жизнь, человеческая жизнь, животная жизнь. Нужна Совесть. И эта совесть дает глубокие отношения с людьми. Когда ты совестливый человек, по совести живешь, то у тебя очень сильно вот строятся правильные отношения, ты чувствуешь счастье в этом во всем, тебе хорошо. Ты чувствуешь, что очень хорошие люди тебя окружают. Вот я сегодня приехал в Барнаул, меня встретили с хорошими людьми, с цветами, добрые глаза. Вот я потом отдохнул, меня накормили хорошие, добрые люди, понимаете? Потому что... Были такие цели в жизни поставлены, я хочу в такой среде жить, я хочу в, это, в этом развиваться. И следующая, самая высокая цель в жизни, это цель, в которой человек наполняет силой свою будущую жизнь также. Вечная, вечная цель. Эта цель означает постижение себя как души постижение вот этой энергии чистой, светлой, глубокой, которая является самым качественным видом энергии разума. Эта энергия, она дает такие преимущества в жизни, она так сильно меняет нашу жизнь, эта энергия исходит от веры, от отношений с Богом. Некоторые люди говорят, зачем путать отношения с Богом и веру? Я вот, у меня есть отношения с Богом, но веры нет. Это нормально, это разные этапы развития. Просто когда человек сначала он соприкасается с духовным, как хочет, как ему нравится. И он поэтому просто молится, как нравится. И там. Это все нормально. Но если человек хочет серьезно изучать, как это делать лучше, качественнее, эффективнее, он должен пройти духовное образование. И вот все эти религиозные традиции духовные, они все предназначены для духовного образования. Теперь спрашивается, какую духовную традицию выбрать. Это вопрос которые вы должны задать своему сердцу. Традиция духовная, каждая традиция зависит от ваших потребностей. И каждый человек будет выбирать свою традицию духовную. Если бы я сейчас вам предложил какую-то одну для всех, это было бы насилие. Это все равно, что утвердить, что один тип девушек он самый лучший. Вот, допустим, я фотографию показываю сейчас на слайде. Говорит, смотрите, вот такая девушка, вот такой вид. Это самые красивые девушки. А все остальные некрасивые. Веда объясняет, что Бог создал разные духовные традиции для того, чтобы люди разные виды отношений с Богом строили. Потому что в отношениях отношения с Богом нужны для того, чтобы рождалась вот эта чистота, эта любовь сердце, дающая возможность побеждать судьбу. Энергия любви является самой главной энергией в этом мире. Эта, эта энергия дает самый сильный обмен счастья. И энергия любви способна останавливать время. То есть она, она, знаете, когда влюбленные они не видят, влюбленные часов не замечают. Ну то есть останавливается время. Энергия времени она не способна совладеть с энергией любви. Энергия любви, самая чистая энергия любви исходит от Бога. Люди, верующие в каждой своей духовной традиции, все они хорошие, если они связаны с древними священными писаниями, если там есть святость в традиции, если есть священное писание и есть процесс обучения. То есть есть наставничество, есть старшие, младшие, это все не прекращается, не останавливается. Значит, духовная традиция достаточно сильная, чтобы ей можно было доверять. Смотрите, есть священные Писания, их не так много. Вокруг каждого священного Писания есть много разных видов духовных традиций. Сначала человек выбирает себе Священное Писание. Ему нравится вот такое священное Писание. Кому-то Библия, кому-то Коран, кому-то Тора кому-то веды там и так далее. Все, каждого свое, свое выбирает Священное Писание, каждый человек. А потом уже дальше внутри этого Священного Писания есть разные градации образования, обучения. И это уже там, допустим, есть православная церковь, есть католическая, есть там еще разные ответвления христиан, есть разные ответвления буддистов, ламаистов, разные ответвления евреев там, Ведические тоже разные традиции духовные. Таким образом, человек, который хочет победить судьбу свою, ставит целью, предназначением видит своим жить более сильно по отношению к тем событиям, которые происходят в жизни, как вот девушка сказала, а как мне так жить, чтобы это больше не повторилось? Вот это уже серьезный вопрос. Я и сказал, это серьезный вопрос, то, что вы задали. Это означает, что вы хотите самый высший тип цели в своей жизни поставить. Именно контакт с этой энергией Бога дает возможность убрать из сердца ту силу, которая заставляет мужа уходить из жизни. Не то, что моя сила это сделала, просто всегда это совпадает. Я нахожу себе такого человека, который ну вот, будет мне давать то, что мне положено в жизни. Что значит зря? Это значит, что, как в этой песне поется, что для, что для будущего сделал ты сейчас, что для будущего сделал ты. То есть если я просто живу настоящим, я живу тем, что мне надо квартира, машина, жена, дети, то это для будущего ничего не дает. Если человек не ставит себе в жизни более высокие цели, он даже от стресса избавиться не может. Потому что, чтобы избавиться от стресса, нужен контакт с тем, с чем обычно я контакт не делаю. Обычно в жизни человек, человеку силы Бога не нужны. Вот иногда люди ко мне после лекции подходят и говорят, «Олег Геннадьевич, у меня нет сил жить, я не могу справиться со своей судьбой очень плохо». Где взять силы? Вот этот момент, когда человек задает такой вопрос, он становится необычным человеком. Почему? Потому что обычные люди не знают, что когда человек верит в себя или в свои силы, это одна жизнь. А когда человек опирается не на себя, а на силы извне, это совсем другая жизнь. Это более развитая жизнь. Большинство людей считают, что опираться на силы извне – означает себя не уважать. Но сейчас мы с вами, так как у нас осталось совсем немного времени до конца лекции, а кстати, у нас лекция до скольки запланирована организаторами. А А сейчас сколько времени? Из 10.8. Почему мне написали 40 минут осталось до конца лекции? Разберитесь там, господа организаторы, чтобы меня немножко закруглили раньше, чем положено. Так у нас еще час есть, да, беседы? Замечательно. Мы с вами разобрали сейчас, что у нас есть... Разные виды целей в жизни. Предназначение человека следовать всем этим целям. Если человек не следует им, он несомненно будет поражен в своей жизни. Первая цель ⁇ это тело. Если человек не хочет на эту цель обращать внимание, он несомненно потеряет все остальные. Итак, смотрите, если я не отношусь серьезно к своему телу, а что значит серьезное отношение? Это значит понимание, что от него может исходить опасность. Тело может принести большие проблемы в жизни. Допустим, я живу, у меня ничего не болит. Значит ли это, что я там все нормально внутри? Неизвестно. Смотрите, у тела, у нашего тела есть... У, у психического тела есть тонкие психические каналы, каналы, которые отвечают за функции грубого тела. И эти тонкие психические каналы могут забиваться. Забивание этих тонких каналов психических приводит к хроническим заболеваниям. Врачи не знают многие, что хроническая болезнь не означает, что у меня функция почему-то вдруг стала нарушаться. Может, ей понравилось там нарушаться. Допустим, у меня плохо работает желудок. Это значит буквально, что энергия снабжения и желудка она стала слабее. И причина – это психика человека, тонкая энергия. Есть психические каналы, тонкие каналы, которые связаны с хроническими болезнями. Если человек их не очищает, снабжение организма энергии нарушается, и человек приобретает хронические болезни. Он пытается грубое тело лечить. Он желудок, допустим, диету лучше сделал, нагрузку желудку сделал слабее. Что он делает в это время, как вы думаете? Он облегчает желудку жизнь, уменьшает нагрузку, так? Но при этом что-то принципиально поменялось, нет? Нет. Ну, допустим, у меня сужилась дорога, мы сейчас ехали, там была авария, дорога сужилась, поэтому я приехал, стал осуженной, и я приехал позже на лекцию. Хорошо, можно отрегулировать поток сделать так, что на другие дороги перевести, меньше машин едет, вроде быстрее все. Принципиально вопрос решен, нет. Пока мы не расчистим дорогу, возможность двигаться ограничена, так? Вот это, когда машина стоит поперек дороги, это называется хроническое заболевание внутри нашего организма. Понятно? Как их лечить? Для этого надо ставить другие цели в жизни. Хронические болезни лечатся с помощью поста. То есть, когда человек постится, он очищает тонкие каналы, не только связанные с питанием, вообще и всего организма. Дальше, статические упражнения, неподвижные положения тела. Допустим, я заметил, что в православных храмах на службах стоят неподвижно ночные бдения, там не двигаются люди. И в это время, когда человек не двигается, если он изучать это будет, проходит три этапа, четыре. Первый этап — все тело как будто затекает, это означает, что тонкие каналы пытают пробивать хронические болезни, потому что тело, когда неподвижно, оно в более активный энергетический режим входит. А если там есть какая-то забитость в этих каналах, оно не выдерживает этот более активный энергетический режим. Что происходит во время службы? Очень активная энергия, побеждающая судьбу, приходит через песнопение, через то, что ты слышишь и видишь. Ты смотришь на то, как происходит поклонение Богу, и в это время очень орошающая жизнь сила, огромной силы приходит тебя тебе внутрь. И в это время человек может серьезные аскезы совершать. Мы знаем из жизни святых людей, что они совершали такие вещи, которые обычно человек совершить не может. Почему? Потому что сила, приходящая в нашу жизнь, ограничена, а в их больше, намного больше. Итак, на первой стадии я стою, тело затекает постепенно. На второй стадии что происходит? Появляется жар в теле. Чувствую жар, это значит, пробиваются тонкие каналы. Ну хорошо, я согласен со всем, все нормально. Можно это побольше пообсуждать во время лекции. Вот На третьей стадии жар. Это жар, что такое? Каналы пробиваться начинают тонкие. Это значит, хронические заболевания начали лечиться. Затор на дороге убираем. На третьей стадии мурашки по телу идут, или такое чувство, что отсидел. И на четвертой стадии легкость тела возникает. Вот когда легкость возникает, это значит, в этом положении тела ты вылечил все, что мог. То есть ты пролечил себя. Вот это вот аскеза для тела, неподвижное положение, является силой, увеличивающей продолжительность жизни. Такой же силой является пост. То есть неподвижное положение для органов пищеварения. То есть ты заставляешь себя не есть, и энергия высвобождается для того, чтобы прочищать психические каналы. Следующим таким действием, которое... Очищает организм от того, что приносит болезни, является задержка дыхания. Но это мало кто понимает, как правильно делать. Задержки дыхания на вдохе, на выдохе тоже прочищают тонкие психические каналы. Есть еще другие методы, как прочищающие психические каналы, которые труднопонимаемыми являются. И они уже не изнутри идет способ ты уже не изнутри прочищаешь каналы, а с помощью какой-то внешней энергии. Но люди часто это используют. Например, когда человек находится на солнце в радостном состоянии, когда он активен. Солнце, вода, земля, одновременно воздух хороший. все это вместе очень сильно очищает от хронических заболеваний организм. Человек омолаживается в это время. Поэтому все люди... Старается уехать куда-нибудь на солнце, где есть море, солнце, чтобы ну, вот произошло, вот ему, как мне говорят, не легче, там становится легче, ну то есть он получает облегчение, потому что когда человеку тяжело жить, это значит забиваются вот эти тонкие каналы. Такие же действия, очищающие тонкое тело, означают закаливание, можно стоять возле дерева, когда человек стоит возле дерева, которое ему нравится оно должно быть толще человека, за 20 минут прочищаются тонкие каналы. Если каждый день, допустим, делать, то это дерево, оно может прочистить определенные тонкие каналы и убрать какие-то заболевания. То есть стоять возле дерева оказывается очень благоприятно для здоровья человека. Очень благоприятно. Причем вы заметите, что через 5-10 минут вам захочется отойти. Вам может быть неприятно как-то стать. Если сразу плохо станет, значит не ваше дерево. Если ваше дерево не значит, что этот вид дерева всегда будет вашим. Допустим, одна сосна понравилась, не значит, что другая даст такой же результат. У деревьев есть 12 конституций. Из 12 сосен одна подойдет. Поэтому нужно просто выбрать свое дерево и возле него стоять. Видите, я вам сейчас рассказываю, как относиться к телу. Нужно обязательно обследовать его чтобы не дай бог, не было каких-то опухолей злокачественных. Злокачественные опухоль, это означает, что в этом тонком психическом канале поселилось другое живое существо. Его надо оттуда вышибать очень сильно. Это война, но нужно объявить ему войну. Лучше всего злокачественную опухоль вырезать немедленно. И также нам не надо вот как бы думать, что ты можешь всегда ее вылечить, то есть это опасно. Вот теперь цели, связанные с лечением. Как вы понимаете, лечение тела означает более высокий тип целей. Если ты не будешь двигаться, тело не вылечишь. Человек, который пассивный образ жизни ведет, не двигается. Он никогда не будет здоровым. Движение дает здоровье. Правильное питание тоже дает здоровье. Об этом тоже стоит говорить. У нас есть э, такое, как бы, такая система организована, называется «Ведический практикум». Там очень подробно объясняются вообще все правила жизни. То есть в интернет можете набрать «Ведический практикум» или «Большой ведический практикум». И там очень систематическое образование онлайн, не обязательно куда-то ехать, из Москвы мои друзья проводит вот образование по здоровью, по тому, как правильно цели ставить, как отношения строить. Идут очень систематическое образование такое, дающее возможность человеку вот разобраться, как ему использовать вот эти священные писания древние в практической жизни своей. Также такие, такая же информация, более практичная, содержится в моих книгах. То есть у меня достаточно много книг написано, и первое самое, что советую почитать, называется серия книг «Законы счастливой жизни». Эти книги, 4 тома, эта книга заняла первое место, где-то, может быть, лет 6-7 назад был конкурс, интернет-конкурс на лучшую нравственную книгу. За мою книгу «Законы счастливой жизни» проголосовало 100 тысяч человек. Она заняла первое место. В этом, в этом же конкурсе участвовал лучший фильм был, это фильм «Остров», вот, а лучший проект нравственный был проект «Общее дело» по борьбе за народную трезвость. И, <смех>, поэтому вот, «Законы счастливой жизни» — это самые простые книги. В первой книге объясняется, что такое режим дня, как правильно питание установить, правильно свою жизнь организовать с точки зрения времени, как правильно с временем соприкасаться. Вторая, третья, четвертая книги, они описывают слои жизни, нравственные слои жизни. Есть три слоя нравственных жизней, в каждом слое жизнь разная. Например, самый низший слой, невежественный слой, там жизнь крайне затруднена. Человек находится в этом слое, потому что у него неправильно поставлены цели в жизни. Если цели поставлены правильно, они его затаскивают туда, в этот невежественный слой. Дальше следующий слой – это слой страстный, это деловой слой жизни, деловой жизни. Он тоже, он получше уже, но там есть свои трудности. Например, в этом слое, когда человек полностью, все сознание погружено чисто в деловой слой жизни, у него нет возможности иметь счастливую семью, потому что близкие отношения, счастливые, можно сформировать только в благостном слое жизни, в самом высоком. Поэтому… Там вот в этих книгах все это описывается, как правильно, что делать, чтобы из этого невежественного слоя выйти в благостный. Сразу возникает вопрос, а что значит я в невежественном слое? Значит, что у тебя определенный тип цели жизни, тип отношений к людям, тип питания, тип мышления, тип общения там и так далее. Все человека полностью, вся жизнь, она подчинена той энергии, с которой он соприкасается в жизни. А чтобы эта энергия стала другой, нужно поменять цели в жизни. Если ты этого не сделаешь, то ты не сможешь вырваться из-под влияния этих сил. Допустим, женщина говорит, мне мужики, пьяницы одни попадаются. Это значит, ты находишься в этом слое, живешь. Надо его поменять, другие мужики будут попадаться. Чисто практически вам объясняю. Мы говорим о предназначении человека. У нас есть разные предназначения. Быть здоровым — это наше предназначение. Быть активным, любить природу — это наше предназначение. Она их будет вводить в школу. Есть две категории людей. Одни считают, что значит, а другие считают, что нет. Где же правда? А правда заключается в том, что мечта — это искусственная жизнь. И вот эту искусственную жизнь сейчас очень сильно увеличили средства массовой информации. Когда люди сидят в самолете, в основном они сидят в мечте. Они смотрят там… Вот. Кто-то компьютерные игры играет. Компьютерные игры в основном означает одна только вещь – победа. Мне надо победить, а что – неважно. Что-то там сыпется, я побеждаю, бежит, стреляет. Главное, чтобы я победил. В это время он побеждает, человек, или нет? Нет. Он играет в победу. Потому что когда человек должен побеждать, в это время у него включается его жизнь. Там уже не пощелкаешь. Допустим, я в компьютер щелкнул, раз – скачил. Еще щелкнул, раз – побежал. Потом щелкнул – остановился. И так далее. А могу бежать очень долго в компьютере? Теперь щелкни так, чтобы ты встал с постели рано утром. Оп, я встал. Оп, побежал, Щелкнул, побежал. Нет, мой дорогой, тебе здесь уже твои волевые силы нужно использовать, твою веру, твое глубокое отношение к жизни, твою способность понимать, зачем тебе это надо, как это работает в твоей судьбе и как это тебе поможет. Если ты этим не будешь заниматься серьезно, вдохновлять себя, то твои фантазии компьютерные, они не приведут тебя к результату твоей жизни. Понимаете, эти все щелкания, эти все просмотры фильмов, в там, которых там, кто-то как-то себя ведет и кого-то что-то побеждает, они не меняют жизнь, потому что это просто фантазии. Вот когда человек, вместо того, чтобы сидеть возле телевизора, начинает реально что-то делать, он начинает двигаться, начинает работать над собой, начинает молитву, начинает разные виды действий совершать для победы над собой, он начинает понимать, что жизнь непростая штука. Если девушка сидит и просто думает о том, что ей хочется замуж, она делает прям противоположную вещь, которая дает ей возможность выйти замуж. А вот если она идет и заботится обо всех, если она учится любить, прощать, заботиться, служить, если она активно социально очень ведет себя, активную социальную жизненную позицию занимает, тогда в этом случае она становится красивой. Причем есть разные виды красоты, понимаете, есть красота, которая привлекает мужчин для того, чтобы эксплуатировать женское тело, а есть красота женщины, которая привлекает мужчин для того, чтобы служить. Женщине. Служить означает выйти и взять ее замуж. Значит, служить женщине. Заботиться за ней, заработать на нее. Или в постель. Это две противоположные энергии у женщины. Если девушка просто красится, как бы из себя делает конфетку, она привлекает тех, кто хочет ее завлечь в постель. Если же она... Активную жизненную позицию занимает, она любит всех, заботится обо всем, прощает, пытается установить отношения с родителями, с друзьями, подружками, то в этом случае она культивирует силу в себе, дающую возможность ей выйти замуж. Энергия красоты и там, и там. И там, и там энергия красоты по-разному действует. Таким образом, померь мечту и путь не означает, сидеть и смотреть телевизор. Это означает действие, действие твое. Не артисты там какие-то, не люди какие-то. Сейчас 40% времени человек живет в телевизоре, поэтому 80% разводов. Мы живем в телевизоре, означает разум атрофируется, действует ум, разум действует в жизни человека. Принятие решений, попытка все изменить, действия, события. Поступок означает деятельность разума. Смотреть, созерцать, мечтать, деятельность ума. Ум не меняет судьбу, меняет только разум. Если я постоянно мечтаю, созерцаю, ничего не делаю, значит, тогда жизнь никогда не достанет успешной. Я не смогу достигнуть понимания своего предназначения ни в какой сфере жизни. Ни здоровья не будет, ни активности внутренней, ни социального статуса, ненравственной силы и тем более духовной. Все это означает практическая работа над собой, практическая. Поэтому написано ведический практикум. В следующей книге у меня называется развитие разума. Два тома. Там практикум уже, там практические вещи говорится в этих книгах, о, о том, как, что делать надо для того, чтобы побеждать судьбу. Я немножко вас ввел в такую глубокие темы. Сейчас мы с вами поговорим о разнице между мужчиной и женщиной. Эта тема очень важная, она нужна для того, чтобы понимать, как по-разному предназначения действуют. Как вообще какое предназначение женщины, а какое предназначение мужчины? В психике человека есть три типа энергии. Они связаны с тремя зонами разума в нашем организме. У нас есть три зоны разума. Есть зона, которая находится в области лба, есть зона в области сердца, есть зона в области спаха. Зона разума, которая находится в области лба, дает человеку волевые силы и способность познавать мир, пытаться добиваться его, познавать, изучать практически. Разум означает практика. И когда человек хочет... Дерзать, побеждать, добиваться, изучать этот мир, глубок, глубоко как бы его понять, в этом случае ему нужен особый тип тела человеку, в котором очень сильна воля, в котором сильно здоровье, в котором снижены потребности в комфорте, в котором снижена потребность в отдыхе и сне в котором больше энергии, дающие победу, движение, то есть активности. Этот тип тела называется мужской тип тела. Когда человек, получает, человек хочет побед, достижений в жизни, хочет преодолений, познания, тогда человек получает мужской тип тела. Следующий вариант. Второй тип разума, вот здесь в области сердца, он настроен по другому совсем принципиально другая энергетика здесь в этом центре разума человек хочет гармонии с окружающими людьми хочет любви нежности доброты он хочет чтобы все правильно было не добиться чего-то а правильно что было это принципиально разные вещи он хочет порядок чтобы был во всем он хочет чистоты глубины красоты, доброты, тогда человек, чтобы получить качество жизни, это уже не количество достижения, а качество жизни, качественную жизнь, получить жизнь, в которой много гармонии любви и глубоких отношений, тогда для того, чтобы такую качественную жизнь получить, человеку нужен особый вид тела, в котором, Способность почувствовать, все воспринимать должна быть очень большой. В этом типе тела у человека энергетика заточена на гармонию и любовь, на красоту. Чувствительность очень высокая. Очень высокая способность контакта с другими людьми, способность понять человека, почувствовать его. Сделать так, чтобы он был доволен. Естественная способность к доброте, к привлекательность, идущая от человека, дающая возможность вступать в близкие отношения сразу, именно в близкие, более близкие отношения. Это и способность давать жизнь другим людям. Это означает женское тело. Третий тип разума паховой области – он предназначен для самосохранения. Самосохранение нужно и мужчинам, и женщинам. Там есть отличия в этом центре разума, также у мужчин и женщин. Например, женщина для самосохранения старается ограничить себя, но она ограничивает себя с целью безопасности. А мужчина с целью безопасности, наоборот, увеличивает свою активность. Он старается защитить себя, не ограничить, а защитить разные принципиально позиции. Допустим, если спрятаться, можно себя защитить, правильно? Это женская позиция. Норка. Мышка в норке. Или можно себя защитить, если ты нападаешь и побеждаешь. Это мужская позиция. Ну, Это центр разума просто по-разному работает, но идея одна и та же.